выход на свой личный пляж. Вот она территория. Мы забора походите здесь вот забора. Вот такая комната закрывается вот такими вот шармочками на второй этаж. На балконе прохладно. Можно просто сидеть, читать книгу, пить вино Уже в креслах. В комнате двухспальный диван